Всем привет! Меня зовут Саша, и я хочу продолжить свое предыдущее видео, в котором я рассказывал про виджет в Delivery Club. На этот раз я хочу наполнить его данными. И если вы смотрели прошлое видео, то вы помните, что мы остановились на том, что мы в Order Entry передаем какую-то дефолтовую view-модель, которую мы создали. Теперь я хочу, чтобы наш виджет обращался к ну, в идеале, как у нас это работает в Delivery Club, наш виджет ходит на реальный бэкэнд, получает настоящие данные о заказе и отображает их. В контексте этого видео я не могу сходить на наш реальный бэкэнд, поэтому я напишу мок, который будет имитировать эту деятельность. Соответственно, мы у него будем запрашивать данные, он нам будет какие-то данные предоставлять. И еще один момент, очень важный, мы попробуем обновлять виджет при получении новых данных. Как это, в принципе, может работать? Виджет может обновляться по времени, по таймеру может обновляться из приложения, если в приложении пользователь что-то нажал. И он может обновляться, когда приложение получает push. Вот это, наверное, самая интересная история. Когда в приложении Delivery Club приходит push о новом статусе заказа, то виджет сразу обновляется. Вот эту связь между приложением и виджетом я сейчас покажу вам, как наладить. Тогда погнали? Вот у нас есть наша структурка order entry provider в методе getTimeline. У нас здесь э, захардкоженная view модель, которую мы передаем в entry, entry, передаем в timeline и возвращаем нашему виджету. Вместо этого я хочу обратиться к некоему некому менеджеру который нам вернет настоящие данные. Для этого создадим новую группу. Э, создадим новую группу, назовем ее History Manager, и в ней создадим два новых файлика, в Delivery Club мы используем шаблоны Xcode, и у меня есть заготовочка вот такая, protocol implementation, шаблончик, который мы назовем history-manager, сейчас я вам покажу, что он нам создаст, на самом деле ничего необычного, выберем только target order extension, он создаст два файла, один это протокол, history-manager-протокол, и второй это history-manager, это имплементация этого протокола, в данном случае это MOC, поэтому давайте явно укажем, что это MOC. Uh, для того чтобы получить какие-то данные надо создать структурку для них давайте назовем ее order и теперь определим uh, функцию этого протокола она будет называться fetch list active order и она будет на вход принимать completion uh, который будет клажуры из result, в котором будет либо order, либо error ну и, соответственно, возвращать нам будет void стандартный метод давайте реализуем его здесь fetch order. наполним структурку order данными у нас будет три поля, это delivery time. для простоты все поля будут стринговые статус и эмоджи, статус эмоджи, назовем ее так. Это тоже стринг. Эм, внутри этого метода мы будем имитировать, как будто мы ходим на реальный бэкенд Для этого мы воспользуемся э, dispatch.q, для этого надо сделать import foundation, dispatch.q, global, этот Async. Здесь мы поспим 3 секунды для того, чтобы сделать вид, что мы пошли на бэкенд На самом деле, конечно, backend Delivery Club отвечает быстрее, но попробуем сделать так. Uh, main Async. И здесь создадим letOrder равняется, uh, проинициализируем Ордер. delivery тайм. Например, давайте 15.00-15.10. Статус. Ждем ресторан. И эмоджи для этого заготовленный вот такие часики. Готово, и нам надо вызвать completion, в который нам надо передать success и сюда передать наш order. Соответственно, в order entry провайдере вместо всего этого добра нам надо создать history manager mock и у него вызвать fetch last active order. Result in. Здесь надо свичнуть этот result. В случае success -а, Order. нам надо показать, э, создать view-модель из наших данных, это будет order view-model, э, в которую в качестве emoji мы передадим статус эмоджи, в качестве тайтла мы из ордера передадим delivery type, и в качестве description а мы из ордера передадим статус и вызовем completion, в котором... ага, надо создать timeline и entry, создадим entry, это будет order entry, uh, давайте даже сделаем вот так, создадим entry повыше, чтобы не дублировать код, .order entry, здесь мы напишем Order entry uh, date, текущий date, kind.order с view-моделью, completion.views им тоже снаружи, а в случае ошибки, ошибку самому будем игнорировать, но entry мы создадим, и это будет order entry date передаем сюда текущий а kind будет empty и покажем нашу empty view. Соответственно, создаем timeline, timeline с э, одним entry и тоже с политикой никогда не обновлять, и вызываем completion передаем туда timeline. Здорово, давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, build failed, давайте разберемся, почему. Ну да, конечно, потому что в протоколе нам нужно объявить, это должно быть escaping closure. Переходим в имплементацию, добавляем escaping и запускаем. Теперь все готово, вот наш виджет, мы видим placeholder, когда пройдет 3 секунды, он наполнится нашими данными. Вот, время истекло, статус ждем ресторан, то, что мы хотели. Давайте теперь попробуем обновить его из приложения. Теперь, для того, чтобы из приложения обновить наш виджет, нам нужно создать статик. Led orders. Это будет массив наших ордеров. И здесь будет три сущности. Я хочу вот такие delivery time. Вот так. Да. Delivery time, статус, статус image. Я хочу создать три заказа и в приложении добавить кнопочку, в которой будет текст «Update Widget», и по нажатию на нее мы будем переключаться между вот этими тремя заказами. А после третьего мы покажем Empty View. Давайте это реализуем. Первый виджет будет вот такой, который мы создали здесь. Ждем ресторан. У каждого виджета будет delivery time одинаковый. Uh, текст второго виджета будет готовиться, и текст третьего виджета, текст третьего ордера, прошу прощения, будет uh, «Едем к вам». Соответственно, для этого надо, надо добавить правильные эмодзи, Ага, вот такой, и вот такой. Готово. Теперь я хочу при обновлении виджета каждый раз у нас будет дергаться вот этот метод, fetch, last active order. Я хочу э, забирать из UserDefaults индекс, который был отображен на экране ранее. Поэтому мы создаем userdefaults.standard, let-индекс равняется user defaults integer for key и ключ у нас будет индекс а дальше нам надо проверить если мы увеличим индекс то останемся ли мы в пределах этого массива либо мы выйдем за его пределы для этого я предлагаю создать приватную функцию helper private func next index for index который будет принимать int, возвращать опциональный int на случай, если мы вышли за предел массива. Здесь будет guard индекс плюс один, то есть следующий индекс меньше, чем order.orders.count, то тогда нам надо вернуть nil. В противном случае, если все хорошо, то нам надо вернуть Индекс плюс 1. Эта функция готова. Теперь давайте вот здесь, в диспачке umainasync. main async, мы проверим. If let next index равняется next index for index. Если next index есть, то тогда нам надо вызвать completion success и передать сюда order.orders по next индексу. перед этим нам нужно записать в user defaults uh, set value for key next index. поключу индекс, чтобы мы могли его впоследствии забрать. в противном случае, если next индекс нам вернул nil, то тогда нам надо записать в user defaults минус один чтобы в следующий раз next-index вернул нолик, и мы отобразили первый элемент нашего массива. И вызываем completion с фейлером для того, чтобы отобразить нашу empty вьюху. Для того, чтобы какой-то error передать сюда, создадим enamчик. Order error. error. У него будет один кейс, no order. Его мы сюда и передадим. Order error. Noorder. Self. -точка. Все готово. Единственное, что нам осталось сделать, это в самом приложении добавить кнопочку. Приложение у нас Valoruit Kit, Valoruit Kit Example App. И мы перейдем сначала в меню view controller. Здесь у нас есть Dynamic Row. Если вы помните, то там была табличка, в которой первый пункт это colors, следующий Topography. Я предлагаю сюда добавить еще один кейс. Назовем его Widget. Виджет, и для него вот здесь создадим UI-хостинг контроллер. ViewController равняется UI хостинг контроллер. Он на вход принимает root view. Ее нам надо создать. Создаем Swift.UI на вьюху, которую мы назовем виджет view. Таргет правильный, create. В ней будет батон, на котором будет написано update widget. И по нажатию на эту кнопочку нам нужно вызвать виджет-центр, э, который находится в виджет поэтому мы импортим виджет-кит. Нам нужно обратиться к виджет-центру. Это Синглтон, и вызвать у него reload all timelines. Единственный момент это то, что виджеты доступны с 14 оси, поэтому нужно добавить if available. else-блок можно убрать, и в меню view-контроллере надо передать сюда нашу созданную виджет view. Давайте проверим, что у нас получилось. Вот у нас отображается симулятор Пройдет 3 секунды, и он должен отобразить... Вот, наш вид виджет изменился. Теперь статус «Едем к вам». Давайте зайдем в приложение. Перейдем в виджет. Нажмем кнопку «Update виджет Вернемся на главный экран, посмотрим. У нас изменился статус «На нет активных заказов». «Update виджет Переходим домой. Видим, что статус обновился. Наждем ресторан. И последний статус, который мы еще не видели, это статус готовится. Возвращаемся назад. Готовится. Вот так мы реализовали виджет, который обновляется из приложения. Всем спасибо. Пока-пока.